Здравствуйте, всем Ну Вот вопрос об яблоках, которые типа упали. Ну и по логике, что вот они должны прорастать. Оболочка. Вот это вот яблоко нужно, чтобы оно было питательным элементом для семочек. Ну вот они вот так вот, видите. В принципе, что улитки должны делать? Вот это вот падалищное жрать. Они вот, они тут... Я уже под, под, под, подрезал ненужное. Едят молодой какой-то куст, по-моему, это сирень или вишняк был. Вот поэтому это... Вот они реально вот валяются. Вот вот это шулитками, кстати, да, надкусанные. Да вон они И чё-то, Они как-то не стремятся прорастать. Лежат они, по идее. 100 во... 108 это. Видите, это яблоняна осенняя вот так вот, вот, вот. попробуй найти грибы вчера и шел так потнулся буквально увидел на краешке ну и он действительно грыбач говорит что где один там там семейство ну там ну, так вот ну, где-то вот здесь были да ну вот улитку нашел да нет не то раз раз раз так блин и вот это надо все время искать и хопа вот так вот. И вот они тут сидят. Ну я же думаю, ага. Значит, там был один когда-то. Вот. О, и начал, думать, о, пора. Пора снимать. грибочки. Вот еще один совсем маленький. Его уже кто-то кушали. Ну, собственно, вот улитка. Наверное. Ну вот такие вот поиски грибов может еще потом снимал так ну точно в продолжении надо будет одним это роликом еще раз здравия всем а то как-то в онлайн да не не было ну почти, почти онлайн не было так сказать очистки территории ну естественно онлайн снимать как пилить не буду я это надо хотя бы вдвоем я пока один вот это вот то что уже Продолжаю выдирать Вот оно вот такое, видите, все наклоненное Смысла оставлять нет Им тесно Пожалуй, может быть, вот это более-менее ровная вишня Вот эта большая, толстая Возможно, я ее оставлю Вот, а вот эти все, видите, какие а вот тут вообще есть эти самые наклоненные Но они, они уже совсем мертвые У них даже макушек нету. Вот, так что вот это вот Вот это я буду пилить там пониже как можно ниже сюда буду тут и сухостой который уже мертвый давно выдирать что-то выпиливать, вырубать. я сюда сделал уже в такую, заглубился, ну и дальше буду продолжать сначала топором работал, а потом блин, запилу забыл вот надо пилу взять, пилу взял в этот раз толстый рубить сильно Долго. Ну и потом, наверное, именно процесс сбора мусора, да, это можно будет одной рукой снимать, одной рукой собирать. Ну, вот никуда он тут не улетучился. Найти он там горы. Ну, радует. Хотя хотя не радует, что он старый. Это, наверное, свеженькое дерьмо. Свежий сильно флакон. Так, ну в общем тут еще есть куда двигаться, есть что убирать. Ну, вот так вот сейчас вот это вот подпилю, потом чуть-чуть мусора для съемок, для сбор под съемки. Тут у все непочатый край. Ну непочатый, потому что я тут уже выгребал много стекла. Где-то тут я. А, ну вот я... тут у меня две горки, да, как этот распределитель, да, тут. Вот... Шифер, да, битый а где -то... А, я его вынес, вынес, вынес гору. А нет, не все. Гора стекла была, вот еще тут стекло, тут еще дом был, Вон он, собственно, его остатки. А вот еще да рамы, да, гора стекла. Ну стекла, такое ощущение, что тут был этот стекольный завод. Вот поэтому много вынес, битого. Так, ну ладно, приступим выпилки новых встреч которые будут очень скоро фух так ну как там говорится да смена отдых это смена деятельности Попилил еще сейчас будем собирать Ну, стараюсь конечно так сказать тоже раздельный потому что все таки не хочется именно такое что можно сжечь выбрасывать а, то, а мусорку я-то понимаю прекрасно, что оно все идет на большую гору, вот, в которой оно будет валяться. Это все-таки не пока что, ну, может и моя, но пока что проблема все-таки ни одного человека, ни одной семьи, чтобы разбираться со свалками. Это нужно подключать, вот я не помню, то ли в Чите, то ли где горы мусора тоже. Мусор... Покупают мусоры, мусора мусорожигающих заводов. Ну, вот делали из них э, э, какие-то профнастилы типа заборы, и типа, блин, надо еще поподошвы снимай, э, ну в общем что-то полезное из, из, из пластикового мусора. По, до такого уровня я еще не дойду, но хотя бы э, разбор. Э, Мусор по этим сам по категориям горем, что можно было сжечь. Тут же габель. Ну а бутылки, глянки, банки, это, конечно, это, конечно, да, мусор. Вот, раньше этим занимались он. Принимали стекло. Тоже можно было из стекла избавляться. металл, Ну, кто-то повторно его использовал, кто-то выбрасывал. Ну, понимаете, что железо оно, в принципе, тоже туда-сюда, если в земле. Гниет а за милую душу Вот видите Распадется Вот видите эти самые алкаши Которые тут бухали с лопатами И привозили С собой мусор, чтобы закопать Сучьи соседи Так, это я, в принципе не туда ушел Тут можно Тут тоже надо будет проходиться Но... Кости, блин Надеюсь, собачьи так пластик пластик пластик покажу недурочка поменьше а у меня там еще у меня есть аж целая для ценорка для бутылок бутылка металлической фигни все чуть поснимаю чтобы не было скучно это смотреть потом результаты лучше так для виду надо пузо гораздить. О, что с холодильника, да хреново. А, ну, а там может пойдет бить, можно будет. А, посмотрим, будем посмотреть. Труху алюминиевая. Смотрим. Вот, а, вот крышки они гниют, распадаются, разлагаются, ну, труху. Так что насчет этого железа там. Как и металла Ну, алюминий понятно, Алкогольные веселья, так, клон. Возлияние, что ли, были огиколоновые. Ну, там он еще. Корея в середину и чё? это все? Сколько мы очистили? За... Фух, за? это время. Так. Ух ты! Это что? машинка? Надо. Ну она да. вот такая, которая Ну в назад она едет. Вот еще какой-то шипр. Что-то типа такого. Духи как там Москва, да или какие нибудь прервалась запись вот ну ничего я много не успел сам с собой много поговорить там минутку наверное потом заметил ну думаю ладно уже результат потом так ну вот это типа стеклотара ну сверху это пластиковое понятно надо будет я ваше ведро заполнил вот этим вот этим а это еще я нет, не, не вчера а тут тоже такое в мешках это, чтобы жечь, чтобы высыпать было удобно. Ну, собственно, вот так вот, если сильно не приближаться, там эти самые, конечно, они летают, пакетики, ну значительно, значительно уже приятнее. Так вот, по чуть-чуть, по кусочку, вот освобождается территория. Вот, как видите, вроде бы, ну, деревья много умерших, солнце через них... Э, должно пробиваться а тут вообще ничего не растет потому что ну, а зачем стараться если тут засрано и все заросло а вот где мы поочищали тут ну, буйство просто буйство зелени прекрасно да, части конечно надо было бы пораньше потому что некоторые участки не очищены и там вот мусор Ну ничего ничего это все со временем. Я уже даже по очищенным хожу. Постепенно что-то еще нахожу. Что-то земля выталкивает дрянь. Все, ну, что же делать. Постепенно все очистится. Тем более, жизнь, жизнь идет. Вот этот дубок. Вот, видите, дуб. Хотя тут дубов, ну, вот, как видите, нету. Яблоня, орехи, да? Э -э клены Ну, вот, или эти шо... Ой, нет, это ясени, да, вроде бы. Вот, вишняка полно. Вот, вот его, собственно, этот. Основа, да, вот эта целая куча. Оду а нету. Вот, то есть птичка, ну, как считается, да, прилетела, это съела, зарыла, или белка какая, хотя у нас белки вот появились как пару лет. Ну, то есть, здравость, очистка идет, здравость пробивается, и вот дуп вот материализовался. Ну, а это мы орех садили наверное что подожди или а нет это вот уже в этом ну, классно как принялся да эти листики хорошо молодой быстро среагировал мы еще о, очень сырую его землю садили поэтому нормально все воспринялся принялся класс ну вот такая вот как всегда обход новый почин потому что было очень сыро вот, ковыряться здесь бессмысленно, быстро намокнешь, пока соберешься, пока дойдешь, выйдешь, приступишь, уже и пора закругляться, потому что обувь, одежда сырая. Ну, понятно, можно там спецовку какую-то, да, опять же, что надо приобретать какую-то, брезентовую, да, чтобы можно было дольше работать, ну, по опыту работы под дождем, вернее, так сказать, службы, да, в четырнадцатом году, я помню, в дождевиках в этих сидели, но ну, это... Что ты под дождем, что ты не под дождем одинаково мокрый весь внутри. Поэтому брезентовка, это надо, должна быть погода, соответствующая для соответствующих действий. Борка, прополка. Ну, в общем, вот так, чтобы не затягивать такой сегодняшний поход на участок для очистки площадки. Да. Я буду еще чуть-чуть поковыряюсь и буду завершаться закругляться. ну все, Всего доброго всем. Пока-пока. До новых встреч. А, ну да. Вот, надо делать, как, как все соратники. Оказывать себя. Прощаться. Все. Всего доброго.